всем привет это моя академия кролиководства и с вами я Евгений Макляков сегодня у нас суббота 8 октября не совсем вроде как урочная но мы ищем свое время ищем да зимнее где лучше выходить вот я снова вернулся к субботе хотел сегодня с утра но не срослось. Вот, видите, машина стоит с прицепом. Пришлось срочно ехать. Вот, сейчас только вернулся. Вообще, планирую марафоны перевести на субботу. Вот, на утро. Часиков на 10. Мне кажется, здесь и Сибирь, и Дальний Восток. смогут к нам подключиться. Вот, ну и мы с вами уже, я думаю, проснемся. Ну и зум по окончании, конечно же. Значит, этого утреннего, субботнего стрима А после обеда Или на воскресенье, еще не знаю, не решил Думаю, будем делать <coughs> Репортаж Скорчатника Может быть, в субботу после обеда Я хочу сейчас со среды свои дни рабочие перенести Значит, на выходные не получается последование у меня никак. Загружен, то есть ну, график сменился в связи э, с началом учебного года. В связи с тем, что Федор у нас поступил в техникум. Мне сейчас э, график в том числе и жизненный весь у меня сменился. Э, я люблю, вот, любим утром поспать. И сейчас люблю. Но поспать не приходится. <laughs> вот, приходится утром рано вставать, потому что в 6 часов надо его вести на автобус. Вот, график вообще, конечно же, ну довольно-таки сложный, тяжелый то есть я его везу на автобус он на автобусе ездит в Лабинск, учится там, когда три пары когда четыре, ну короче до 4 часов потом на автобусе возвращается и музыкалку и в 8 часов вечера я его туда забираю вот и тут у меня, конечно же вот связи с этим со всеми часами не перестроился не совсем все получается Поэтому не знаю, как это будет на самом деле происходить Вот и сейчас не знаю в эфире, как у меня что-то, кто появится, кто не появится Будем смотреть Вот Что я могу сделать Что-то вот пока никого в эфире не вижу Неужто никто не получает уведомления Но, надеюсь, АВК все-таки уведомит вот мы идем с вами в мастерскую сейчас, я тут, да. Вот интернет вроде как у меня появился Вот мы сейчас с вами через Wi-Fi работаем Вот Wi-Fi у меня вот, вот здесь за окошком стоит Вот здесь сигнал хороший Но здесь Видите, такой внеплановый идет Поэтому Люди, наверное, не сразу собираются Хотя мы сегодня, я думаю э, Я подозревал, что так она и будет Поэтому не очень надеялся на вопросы И приготовил здесь тему Как раз назрело э, Кто не в курсе, да, у нас вышла У нас издалась новая книга Вот такая, да э, По строительству мини-фермы Макляк 6.3 Третья уже версия из шестой серии вот, и э, там э, другие кормушки, изменения в кормушках произошли. Э, и вот мы сегодня буквально мы обсуждали, опять же, Андронику. Андроник, спасибо тебе огромное. Андроник Фериан есть такой у нас в Раменском, под Москвой. Очень активно принимает участие в испытаниях наших э, каких-то усовершенствований, идей новых и так далее. Спасибо, низкий поклон ему, ну и остальным ребятам, кто принимает участие, конечно, тоже. Вот. И некоторые замечания мы сегодня как раз обсуждали и приняли, приняли решение чуть-чуть изменить. То есть вот здесь в книге на какая-то 56-я страница, на 56 странице, да, вот этот узел не совсем так будет исполняться. Поэтому вот я сегодня как раз решил в прямом эфире записать вот это видео, пояснить что здесь нужно сделать чтобы было еще эффективнее, да, чем она есть на самом деле. Э, незначительный там переделку, да. И вот этому как раз посвящу, думаю, видео. Пока говорю, может быть, люди соберутся. Но соберутся, не соберутся, видео все равно запишется. Оно, я думаю, будет полезным всем. Не только тем, кто имеет, владеет такой книгой, вот. Но и тем, кто вот, там какие-то свои кормушки, может быть, строит. Здесь нюансы какие-то будут устроены. Ну и также тем, кто вообще, у кого есть кормушки Мак, Макляк 6, может быть, второй или первой версии, неважно. То есть я вот как раз сегодня, ну, я переделываю свои кормушки старые, да, на новую версию Макляк 6.3. Там небольшой, вообще несложный объем работ переделать, чтобы это все происходило. И совершенно другая кормушка получается. Ну вот, об этом продолжим. То есть сейчас... Вообще, значит, э, на всех кормушках, вот они, сейчас я покажу, да, вот, вот. вот они, кормушки, да, вот, вот у них вот так вот сито было устроено, вот видите, снизу вот такое, а здесь... Деревянный бортик То деревянный бортик Он вот здесь уголочком я его защищал Вот так или иначе он приходит в негодность И уголочек сам со временем Там за месяц, за пару лет Приходит негодность Они его начинают отрывать Вот чтобы этого не происходило Мы испытали ребята да, И пришли к выводу Что надо делать тоже вот это сито Полностью металлическим Нижнее Которое сразу переходит в порожек Сейчас я вам покажу да? вот. В книге это выглядит вот так Вот он, видите, вот такой У нас получился вот сито Вот такое сразу раз И в порожек И на заднюю стенку еще Вот Вот такое фигурное сито Вот оно, видите Вот оно сверху вот так крепится ну, у кого книга есть, он понимает о чем, да? Или кто вообще строил Макляк-6. Вот. И вот этот узел, значит, вот он, вот эта доза перегородка, она 40 миллиметров вот такая глубиной, да? И вот они, если здесь видно, видите, вот верхний порожек, 40 тоже кладется, и дозатор к нему сзади, с торца, прикладывается вот как раз вот этот узел мы сейчас его переделаем сейчас я вам покажу вживую вот он эти три детали да вот она сверху перегородка я присяду о кто-то один появился у нас вот то есть у нас вот вот эта вот перегородка ставится сюда, да, посередине дозатору. Вот, а дозатор вот так вот, вот, видите, его, вот, вот с этим вот крепится. Так вот, переделка стоит в том, что нужно этот узел туда вытащить из кормушки, да, разобрать. И дозатор сделать вот так вот, снизу. Соответственно, здесь вот так вот будет ставится перегородка да, но она видите, раз она сороковка, то она выставляется ее нужно будет обрезать сделать из нее тридцатку чтобы она сюда встала и вот такой узел уже встает на место зачем это сделано? то есть во первых мы уменьшаем щель вот эту кормовую да, вот на кормушке, потом посмотрим чтобы они не выгребались все таки истой. Некоторые умницы умудряются выгрести, вот. И вот этот срез, он как раз на уровне этого порошка э, выгребного, полный лежит корм, им проще выгребать. Здесь мы на сантиметр, на 10 миллиметров дозатора опустим ниже порошка, корм будет на 10 сантиметров внизу, миллиметров внизу. Все, они его уже оттуда достать не могут. И щель становится 2 сантиметра, не 3 сантиметра, а 2. Вот, приступаем к переделке. Если что-то непонятно, спрашивайте пока я здесь. А я сейчас начну его пилять. 30 миллиметров сейчас мы его соберем Красиво получается. О, сердечки полетели. Андроник пришел, Евгений Таевич, добрый день. Здравствуйте, здравствуй, Андроник. О, я как раз рассказываю о нашей с тобой сегодняшней беседе. И показываю, как это я переделал. Видишь, вот я на 3-3 сантиметра сделал этот порожек. Разобрал. И сейчас его буду собирать. Вот здесь как раз, ребята, смотрите, тот самый Андроник, о котором я вам сейчас рассказывал. Он к нам пришел. Так. О. Вот такие пироги. Андроник, кто уведомление получил или как? О, я так... Благодаря Андроник тебе я уяснил одно. Кто хочет услышать меня, тот находит возможности. Ну а кто не хочет, у него то уведомления не приходят, а то еще что-нибудь. Так, вот, вот видите эту планку да вот она была вот здесь вот так вот стояла мы ее перенесли наверх тем самым вот этот порожек у нас стал не 4 сантиметра а 3 а дозатор опустился на 10 сантиметров вниз теперь ставим сюда разделитель наш вот для чего он нужен Кто знает? Само слово разделитель, да? Чего-то разделяет. Разделяет кормушку, конечно же, на две половинки. Левую и правую. В одно отделение клетки и другое. Андроник, да. Ну, вот извещение, значит, пришло. Вот. Вот. Все получилось. Теперь осталось поставить на место. Не знаю, как там будет, видно не будет. Вот. вот, кстати переделка, да то есть на новой э, там есть, у нас будет специально вот такой цельный, да, я уже вам показывал книги. вот полностью вот такой вот цельный сито вместе сразу с этим э, с порожком, да но старый это, вот вот он порожек но старый это у нас Просто сито, вот она, да? Без порожков Я деревянный порожек снял Вот видите, что они с ним сделали О, съелись Вот, я его снял И вместо него Вот, вырезаю из железа Вот такие полоски Вот, не целиком Вот это сито А вот только вот эту его часть, верхнюю Делаю вот так вот я его видите вот загнул, вот он сам порожек, вот усики для крепления, вот они, видите? Вот так вот отгибаются, да? Вот он у меня тут порожек вот стоит. Вот они, видите, старая сито, оно как бы так и осталось и новый, новый порожек я к нему вместо деревянного сделал. Здесь засвежился. И эти это вот крепежные уголки у нас, да, чтобы на ферму ставить, на заклепки посадил. Все прекрасно держится. Мы теперь поставим сюда нашу дозирующую систему. Так, наверное, видно, да. слишком плотно Здесь же у нас запилы, да, в этом. Вот, чтобы вот это сюда вставало в запил. И это тоже в торцах вставало в запил. Вот они, видите, вот здесь пропилено. Он вот сюда в запил встает. Так. Зазор поближе, какой, Андроник, какой зазор? Я покажу, скажи только какой. я еще вот здесь прихватываю обычно дозатора ну вот сейчас о, не знаю как там видно было вот сейчас получаю сейчас я смеряю есть вот так щель получается ну, 22 миллиметра получилась щель вот и где-то миллиметра на 4 дозатор глубже порожка вот этого порожка О, Мадис Борзин пришел. Привет, Мадис. Привет, рад тебя видеть. Вот. Сейчас еще два саморезика закручу. Быстренько. Где-то мне нужен угловой. Видите, вот такая штука у меня есть. Вот. где не совсем удобно подлезать, я ее оставлю. Вот так вот. снять такой видите, редуктор осталось дело за немногим защитить шинкой вот эту вот перегородочку то есть в мини ферме ее принципе не обязательно защищать Потому что она станет как раз в перегородке отделений. Она недоступна для зубов. Но у меня же клетки эти могут эксплуатироваться и в миниферме, и вот откормочной Макляк М. Вот вот откормочной, там она будет доступна для зубов. Поэтому я все-таки защищу. Чтоб не думалось. Вот. вот так вот я делаю защиту. Видите? Перфолента и на саморезы с шайбой Боковые вот эти вот так. Вот. Ну вот. Все. Переделано у меня кормушка. Можно ставить. Значит, еще раз, то есть, обыкновенная кормушка, да, Макляк-6, с этим ситом, который там стоит, я вырезаю вот такую вот полоску, вот, согласно вот этим чертежам, да, глаз на этому чертежу вот только верхнюю половину его загибаю вот такой у меня порожек получается вот он вот эта верхняя часть до да? вместо деревянного ставлю и все вот кстати высоту я здесь стал делать 30 миллиметров 35 вместо 40 тоже достаточно. Вот, и в основном сегодня, что мы говорили, это вот как раз обладателям вот таких, значит, книжек новых, Макляк 6.3, которая версия, да, вот здесь по кормушке у нас стоит размер вот этого перегородки, ширина его 40 миллиметров. Так вот, надо делать 30, да? и вот этот вот верхнюю планку, Дозатор, да, то есть дозатор под нее делает, пизде, блять, что мы сегодня и делали. Если кто-то поздно пришел, сейчас не понимает о чем речь, перемотаете на начало. Посмотрите, там мы как раз подробно об этом деле и занимались. Ну вот. Спасибо, Андроник. Еще раз тебе за замечание. Своевременно сделанное. Вот. Мы его обязательно учтем. Уже учли. Ну вот, полчаса мы с вами э, в работе, да? Быстренько уложились, очень молодцы. Спасибо, кто был со мной, спасибо, кто смотрел. Но теперь у нас все-таки марафон, э, готов ответить на ваши вопросы. Тут у нас Павел Харитонов присоединился, да? Анна Медведева, вот. Спасибо, говорит. А, здравствуйте, Евгений, какой объем у этой кормушки? Ага, вижу. Сейчас отвечу. Вот, так тут что-то я пропустил, да? Да, андроник зазор. Так, дозатора, понял. Видно отлично, все хорошо. Ага. Анна Медведев, Евгений, генеталь. Какой объем этой кормушки? Значит, сюда входит 4 ведра вот этих маленьких красеньких. Я даже не знаю, сколько тут объем-то будет. Эти ведра там они они небольшие, там сколько там у них по 4 литра, наверное так вот, ну, может быть у литров 15, может быть 20, да, ну, короче э, двум семьям то есть она рассчитана на э, на два отделения минифермы, да сейчас я покажу здесь, в книге вот у нас тут где-то есть вот вот видите, вот так вот это выглядит вот и вот они посередине этой кормушки стоят на первом этаже и на втором вот одно отделение, вот второе то есть она и туда и туда то есть вот на две семьи на неделю этой кормушки хватает с гаком вообще даже без вопросов вот больше, больше в принципе это не надо то есть меня были задавали такие вопросы можно там Он Андроник пишет 15 килограмм да а можно, говорит, это месяц не переезжать? Я говорю, ну можно, конечно, но кормом завестись, вода, чтобы было Но работа-то, понимаете, то есть лучка, рожают они и так далее, они ж никак не получится через месяц у вас там маточник поставил, через, через, через неделю надо проверить, родила, не родила, понимаете? То есть вот дело-то в чем ставить маточник заранее за месяц <с> но ну, они его загадят он придет в негодность поэтому здесь есть некоторые нюансы которые нас все таки ограничивают я считаю что реже чем один раз в неделю ну это уже было бы классно это вообще там ну, есть к чему стремиться да, <с> довести до автоматизма <с> вот чтобы как в старые добрые времена помещик посещал свое поместье раз в полгода да? приехал там у него все хорошо ну, у нас пока такого не получается. Вот. А, ну вот, Андроник ответил 15 килограмм Ага, ага. Привет, Мадис. Мадис, здравствуйте. А, вам спасибо. Наталья Сорокина соединила. Здравствуйте, здравствуйте, Наташа. А, вот, не чуть вы. Не, не вы задержались. Это у нас вот такой он не плановый. Я повторюсь в самом начале я говорил, да, то есть я перехожу на выходные по вещанию не получается никак среди недели вот и на выходные видимо на утро и сегодня я хотел часиков в 10 утра сделать значит э, стрим а на 11 зум да, со спонсорами как обычно после конференции у нас встреча в зуме но срочно пришлось уехать Значит, и не совсем было еще запланировано. Все-таки на следующую субботу я планирую, и сейчас предупреждаю, что, скорее всего, мы будем встречаться в 10 часов утра по московскому времени. Я думаю, что к нам будут подтягиваться в 10, надеюсь, что к нам будут подтягиваться в 10 утра и Сибирь, и дальневосточные регионы. Вот, им будет проще, у них это будет день и вечер еще не совсем поздний. Потому что, когда мы встречались в 20.00 по Москве, то, конечно же, у них уже там у некоторых уже утро наступает. Сложно было надеяться, что они к нам придут. А сейчас надеюсь, что они будут к нам подсоединяться. Значит, и еще не решил. Или на субботу после обеда, или на воскресенье на утро второй стрим из Крыльчатника. Опять же, почему? Потому что у меня Федор дома, да, то есть вот он дома только после, после обеда в субботу, он возвращается, вот в субботу он тоже учится. Вот, сегодня я его привез в два часа, в половине третьего я его сегодня привез домой. Вот, значит, и в воскресенье у него один день выходной. Мы с ним сегодня посовещаемся, как удобнее, потому что мне хотелось бы, чтобы он мне помогал, и мне его помощь нам нужна, особенно во время случки. Вот поэтому не знаю еще когда или на субботу после обеда ближе к вечеру будем планировать стрим из крольчатника или также в воскресенье с утра часиков 10 посмотрим но тот стрим у нас он сами знаете никогда не был привязан жестко по времени вот а марафон был привязан поэтому марафон скорее всего то есть ну следите за публикациями до да, следующую субботу в 10 часов утра надеюсь мы с вами будем встречаться на марафоне а в 11 часов в зуме зум сегодня тоже состоится вот зум будет 16.30 я его уже запланировал ссылки на зум на конференцию уже разослал по нашим спонсорским чатам и в одноклассниках группе и вконтакте и на ютюбе значит спонсором канала тоже эти ссылки доступны. Так что встретимся с вами, сколько там через 30-40 минут. Вот, Наталья Сорокина хорошо приспособиться. Наталья Сороки, у меня новости. Приобрели пару бургунцев. Получилось случайно. Я вас поздравляю. Вот. Ну, и хотелось бы еще узнать цель приобретения бургунцев. Случайно бургунцев так получилось, так что или искали бургунцев и случайно нашли. Ну, потому что ну порода хорошая. Вот, ну, нормально, то есть, порода. То по всем своим параметрам она близка к моим любимым породам советской шиншили, серебристому или калифорнийцу. Да? То есть мясо она способна давать и кормить вот ну есть своя специфика да, вот вы двух приобрели а где крови, крови, крови что сформировать хорошее стадо вот свое рабочее, да, мясное проблематично, наверное, будет но опять, если вы все-таки сумеете и сформируете стадо и три как минимум, от, а если еще четыре линии у себя сделаете бургунцев, то я думаю, что и в принципе у вас э, потенциал нехороший будет племенной. То есть, ну, я думаю, что в принципе есть, есть экономическая целесообразность над этим поработать. А, взяли недорого, предложили. Ага, а сам очко уже привела. Очень хорошо. Я вас поздравляю, Наташенька. То есть, бургунец хороший кролик. А, поработайте с ним. Действительно, значит, почему бы нет я только за то, что даешь кроликов разных, много всяких, хороших самое главное, вкусных вот ну давайте какие-нибудь вопросы у нас, кстати, сколько времени как-то как посмотреть Ага. 16.09 да, 20 минут у нас до зума так что минут 10 мы с вами можем посвятить еще на вопросы, мы 35 минут в эфире, вот давайте еще парочку вопросов, если есть и я пойду попью водички и будем встречаться в зуме с ребятами, значит кто не в курсе, да, то есть для того, чтобы попасть к нам в зум, необходимо и достаточно оформить платную подписку любой из групп макрол в одноклассниках или в вконтакте вконтакте, вот группа макрол да, в ней есть спонсорская подписка подписывайтесь вам будет доступен спонсорский чат и в нем я регулярно публикую значит, конференции для доступа на закрытые конференции Zoom, в которых мы встречаемся и общаемся на темы кролиководства и не только, бывает еще и на темы жизни вот. Наталья Сорокина, возьмем самца с другой линии. По вашему рецепту начнем делать линию. Да-да-да, очень хорошо. Наташенька, да, я это дело только приветствую. Делитесь с нами, как у вас это будет получаться. Со своей стороны. И возьму на заметку, с вашего позволения, да, то есть, если где-то будут хорошие крови Бругунские бургунские, ну я вам тоже постараюсь об этом сообщить. Вот, коли уж вы так действительно заинтересовались То есть, ну, надо, если заниматься, надо Минимум три линии, лучше 4. То есть, четыре линии Завести, это было бы здорово Это было бы круто а, Анна Медведева, подскажите, пожалуйста Как можно приобрести вашу книгу Вот сейчас э, Хороший вопрос, спасибо э, У меня на сайте, сайт макрол.ру Вот Там много чего есть, в том числе и книги вот и приложение к ним, и литература по кролиководству, э, достаточно хорошая библиотека э, по кролиководству, литературу не надо приобретать, она в свободном доступе, видеоматериалов много, достаточно много, я специально отсеивал лишнее, там хорошие только видеоматериалы, семинары по кролиководству рекомендую в разделе видеотека кроликовода, посмотрите. Вот, и там же есть магазин, где можно заказать и получить к себе, пожалуйста, книгу и так и книгу по миниферме Макляк 6, и книгу по значит, металлической клетке откормочной. Вот она, коли уж заговорили, да, вот в таком виде, видите, вот. То есть, очень все доходчиво и просто. То есть, и есть еще вот такие QR-коды, которые ведут на видеоуроки по сборке, по изготовлению, да, то есть, весь вот Спецификация всех деталей. С их размерами, какие детали входят. И инструкция, подробнейшая инструкция по сборке. То есть, любого узла. Вот. Это маточник, да? Все очень доходчиво и просто. Поэтому и здесь вот сейчас на трансляции, я не знаю. Там где-то должен быть значок. Ссылочка как раз должна быть на чертежи здесь которые ВКонтакте вот можно здесь ВКонтакте заказывать можно на сайте лучше конечно на сайте там мне удобнее обрабатывать все это дело но В принципе здесь через магазин ВКонтакте тоже все предельно доступно Я думаю что со временем ВКонтакте разовьется свою вот эту сеть что не будет необходимости держать и сайт отдельный для вот каких-то товаров да вот ну пока вот так потому что там у меня на том сайте не просто он сайт там там там работают ну, целая система там CRM-ка подключена там роботы часть часть информации обрабатывают роботы без моего участия общаются с клиентом да то есть принимают заказ сообщают ему о дальнейших действиях о продвижениях заказа и так далее очень удобно, то есть время экономит, потому что самый дорогой невосполнимый ресурс в наше время, а тем более у меня в возрасте, да, это время, это вот минуты жизни на вес золота, и они не возвращаются, это невосполнимый ресурс и не хотелось бы его тратить на какие-то пустые разговоры вот, поэтому там очень удобно, конечно, когда роботы часть, часть берут на себя, это хорошо и удобно когда это будет вконтакте, конечно же, я с удовольствием перейду сюда. Мадис Борзин, на прошлый выставке в Краснодаре там был очень хороший кроликовод по бургунцев. Интересно, кто там был по бургунцев, хороший кроликовод. Здесь, понимаете, то есть в Краснодаре есть бургунцы, но я бы не назвал их вот так прямо есть, да, то есть есть, они держат их там пара, две, три нет вот такого, чтобы вот хозяйстве действительно велись там не, э, несколько линий да, э, именно по какой-то породе и чтобы, что они там железно всегда есть, понимаете есть они вот так, пока у него там живой э, там самец да, они у него вроде есть, с самцом что-то случилось, все, они у него пропали вот, это я не совсем говорю, что есть вот, а так, конечно, есть, есть бургунцы, они есть, их немного, но они есть в хозяйствах надо искать, ну, вопрос насколько чисто и так далее, да, то есть вот это вопрос третий, но тем не менее, то есть я считаю, что принципе с любым кроликом похожим на бургунца можно работать, вот и в зависимости от своих предпочтений, да, вот сформировать себе хорошее рабочее стадо. Вот, надеюсь, что вот как раз у нас Значит, да, Наташа этим делом и займется, и это будет здорово. Я очень очень хочу и надеюсь, и верю, что Наташа все получится. И там действительно будут бургунцы нескольких линий, которые будут стабильно там иметься. Но пока пока я не знаю таких хозяйств, пока что это в основном больше передержка, чем вот кролиководство, именно занимающиеся допустим, породой бургунцев. Посмотрим, если есть, может быть, в этот, значит, кто не в курсе, 19, 20, 21 числа, вот уже буквально осталось меньше двух недель, будет снова выставка в Краснодаре, в экспоцентре, вот в рамках этой выставки будет, значит, опять же, конкурс кролиководов и, значит, птицыводов, ваш покорный слуга, конечно же, там будет обязательно, и 20 числа, значит, я там планирую семинар провести вот ориентировочно время там назначено ну, число назначили время пока ориентировочно я не знаю вот ну, сообщу вам в ближайшем стриме во <coughs>, сколько это будет скорее всего это будет где-то в районе обеда может быть часов 11 или 12 там один зал поэтому не знаем как еще там его согласовать чтобы не мешать другим тоже докладчикам докладов будет там много вот. ну и сейчас еще в связи там со всякими событиями встал э, вопрос вообще о, о проведении, да, этого мероприятия, этой выставки. То есть, если никаких изменений не будет, 20 числа мы с вами там, кто есть какое-то желание, кто поближе живет, приезжайте, встретимся очно э, в рамках этой выставки. Ну, если вдруг отменят, то я вам туда, конечно же, об этом сообщу. Вот, как-то так. Ну и, конечно же, если поедем, я обязательно по присмотрюсь а, вот <с rechts> бургунским э, кроликом кто там и что есть так ну вот ну наверное все на, на этом будем заканчивать э -э, мадис спасибо за подсказку значит э -э, всем спасибо кто был со мной э -э, подписывайтесь кнопочки жмите чтобы вам уведомления приходили сообщения откройте, разрешите ВК, чтобы он вам отправлял извещение, чтобы не пропускать стримы, потому что вот из Кольчатника, я не знаю, сегодня или завтра мы выйдем, как-то так, не планово, неожиданно, если вы хотите на него попасть вам должны быть прийти сообщения ну вот всем пока-пока рад, что вы были со мной здоровья вам, удачных вам окролов, ну, здоровых вам кроликов, конечно же вот с вами был Евгений Вакликов, это моя академия кролиководства. Но со спонсорами встречаемся через пять минут в зуме. Всем пока-пока.